Привет, друзья, и в этом видео я хочу вам рассказать о том, что же мы используем для гигиены зубов у пациентов, у которых установлены коронки на имплантантах, у которых установлены бракет-системы, какие-либо ортопедические конструкции, и чем эти виды гигиены отличаются одна от друга. Прежде всего, очень важным моментом является то, что если у пациента все свои зубы, и у пациента нет никаких конструкций ортопедических в полости рта, мы используем классическую схему при которой э, работает ультразвуковой наконечник, это обязательное средство гигиены для пациентов, у которых есть твердые зубные отложения. То есть те отложения, которые мы уже ничем по-другому, кроме как ультразвукового колебания, ультра, кроме как ультразвуковым наконечником, снять не можем. Ультразвуковой наконечник подает колебания, которые скалывают фактически камень, имеющийся на зубах, и тем самым убирают э, вот ту причину, ту проблему, с которой пациент обратился. Альтернативный метод использования микрозвукового скейлера – это ручные инструменты, так называемые ручные кюреты. Очень хороший, и очень рекомендованный способ, который ценится достаточно высоко, который предполагает развитие или наличие, вернее сказать, навыков у врача-гигиениста – это метод ручной обработки. После этого, как правило, мы используем у пациентов метод пескоструйной обработки, так называемый, который позволяет убрать уже мягкий зубной налет и убрать налет пигментированный. То есть то, что пациенту может не нравиться внешне, это измененные в цвете зуба, это пятна от сигарет, от кофе, от чая, от красного вина и от черники и так далее, и так далее. И это убирается пескоструй. Здесь тоже есть ряд моментов, на которые важно обратить внимание. Очень важным является то, что то за песок использует доктор для пескостроя, поскольку есть э, препараты, есть, есть, есть э, материалы, которые являются более крупнодисперсными, есть материалы более мелкодисперсные, материалы, которые э, в своем составе имеют соду или материалы, которые в своем составе имеют несколько иные компоненты. Они могут влиять на то, что чувствует пациент, насколько эффективной является чистка, и насколько гладкой и полированной остается поверхность. После этого мы используем методы полировки а, с помощью специальных паст. Естественно, для того, что мы использовали ультразвук и пескоструй, они, скорее всего, оставили на поверхности зубной эмали риски, мелкие царапинки. И нам очень важно их заполировать. Для этого мы используем специальные щеточки со специальными пастами. И после этого, как один из завершающих этапов, мы рекомендуем использовать фторирование, которое позволяет насытить зубы тором, укрепить зубную эмаль. И такого рода процедуру вторированию мы рекомендуем проводить, как правило, и в клинике, и в домашних условиях для того, чтобы эмаль зубов была максимально крепкой. Оставайтесь с нами, друзья, в следующем видео я раскрою эту тему еще подробнее. Пока-пока!